Каковы последствия постановки ложного диагноза и вмешательства в шейку матки? Нет показаний трогать здоровую шейку матки при наличии эктопии. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете, есть ли такой диагноз эрозии шейки матки. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы разобраться в этом вопросе. Эрозия шейки матки. Хотелось бы сказать, дорогие женщины, что такого диагноза не существует в природе. Врачи нередко э, ошибаются, вписывая такой диагноз пациенту, тем самым, что приходится прижигать эрозии, лечить делать коннизации шейки матки, чего не стоит делать ни в коем случае, я против этого, врачи должны знать об этом, повышать свою квалификацию и знать об этом, что этого диагноза давно уже нет. Существует всего лишь два показания к прижиганию, это обильные выделения, которые влияют на качество жизни пациентки, и второе показание – это контактные обильные кровянистые выделения, исходя из практики, этот диагноз ставят не обязательно при каких-то жалобах. Это бывает просто при профосмотре. При начале половой жизни пациентка приходит и ей говорит, что у нее эрозия требует срочного лечения, чего делать ни в коем случае нельзя. И мой совет наверняка пациентке обратиться еще к двум-трем специалистам за подтверждением данной патологии. Либо а, взвесить все за и против, а, стоит ли трогать шейку матки. Потому что это может быть банальный кольпит, то есть воспаление вагиниты, цервициты, смешанные этиологии за счет половых инфекций. То есть, естественно, нужно обратиться к специалисту, получить подтверждение того или, или иного диагноза. И, как правило, сопутствующее вместе с эктопией шейки матки требует лечения только инфекции, но не трогая шейку матки ни в коем случае. Каковы последствия постановки ложного диагноза и вмешательства в шейку матки? Во-первых, если ставят эрозию, начинают лечить терапевтически, то есть лекарственными препаратами, это еще полбеды. Можно повредить только печени своей, собственно, за счет принятия лекарственных веществ, плюс ненужными свечами, которые назначают в массовом количестве. Если же трогают оперативно шейку матки, то уже считаю преступление, потому что по идее нет показаний трогать здоровую шейку матки при наличии эктопии. Нужно разобраться в причине и уже потом э, назначать правильное лечение. Осложнениями а могут быть рубцовые изменения шейки матки, если ее прижгли не по показаниям. Это может привести к разрыву шейки матки во время родов, то тоже является плохим показателям и статистике травматизации при родах, и последующим приводит, как правило, и к пластике шейки матки за счет того, что рубцовые эти изменения и разрывы во время родов приведут уже к последствиям более, более серьезным. Хочу передать привет своим коллегам. Перестаньте ставить несуществующий диагноз рози шейки матки, вредить пациентам так как этого диагноза не существует и не нужно трогать шейки матки без показаний на это. Если профилактика этих проблем при эктопии шейки матки, стопроцентной профилактики нет, при соблюдении, скажем, нормальной половой жизни с одним партнером, используя презерватив, возможно, что... Эта эктопия она просто регенерирует, то есть идет э, заращение многослойным плоским эпителем шейки матки. Как таковой э, эктопии может не быть через несколько лет. В том случае, если диагноз эктопии шейки матки поставлен верно и имеется выделение кровяные либо мешающие качество жизни пациентки, значит, мы проводим лечение коагуляцией с урогидроном, лечение, которое проводится с помощью тока. Это безболезненная процедура, проводится она единожды, не требует повторения. Эффект от этого лечения зависит от рук хирурга, который производил данную процедуру, соблюдая все рекомендации, клинические рекомендации по кушерству гинекологии. Так как имеются последствия э либо осложнения данной процедуры, это эндометриоз шейки матки, это рубцовые изменения это склерозирование цервикального канала, то есть все зависит от рук хирурга, который проводит данную манипуляцию. Если лечение проведено хорошо, при соблюдении всех рекомендаций данным врачом, рецидива быть не должно. В альфа-центре здоровья накоплен большой опыт лечения патологии шейки матки, в частности, эктопии шейки матки. Если вы столкнулись с этой проблемой, приходите, мы обязательно вам поможем. Чтобы записаться к гинекологу, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.